Носороги вот такие живут, я их выращиваю в популяцию, ну, так сказать, поддерживаю в естественных условиях. И вот, здесь вот часто у них паразиты, кроме того, что есть другие, вот еще клещи, есть крупные личинки, осы там какие-то, тоже иногда заводятся, и вот такие вот мелкие-мелкие клещи которые скапливаются в складках, ну паразитируют, ему почистить их здесь как-то нереально, но ну, чтобы он выполнил свою функцию, дожил до спаривания, конечно, некоторые погибают, наверное. Потому, наверное, их не так уж и много, потому что паразитов у них тоже хватает.